Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас. И я молюсь, прошу, и я обращаюсь к Богу, чтобы Дух нашего Господа Иисуса Христа, тот, кто воскресил Его из мертвых, этот Дух, который меня воскресил, пришел к вам и дал вам это понимание, тем, кто сейчас в этой передаче участвует, и чтобы Дух Святой открыл вам все, что необходимо для того, чтобы вера ваша не опиралась на что-то эмоциональное или на чувство, а на Слово Божие. Потому что сверхъестественная вера, вера, которая приходит от самого Духа Святого, дает вам это понимание, чтобы вы могли знать волю Божию для вашей жизни и имели смелость для того, чтобы ее исполнить. Потому что знать это одно и не имеет смелости исполнить. Зачем реальность такова? Давид имел сердце по воле Божьей, но даже имея такое сердце, нужно было быть послушным, послушным и когда он отказался от послушания, он испортил полностью свою жизнь. И да, покаялся, да, восстановился. Мы знаем все это. Но Покаяние его не отменило тех плодов плохого выбора, того греха, который он совершил, неправильного выбора, который он однажды сделал. Это реальность. Бог смотрел на Давида как на своего принца, дал ему самое лучшее, но сердце Давида испортилось из-за одной женщины. Другими словами, он последовал голосу сердца, голосу Богу этого мира. Это реальность. И тогда он должен был пожинать плоды и страдал до смерти, страдал от ä, проклятия этой жизни. Понятно, Давид был божьим человеком. И идея, которую Иисус показал нам, когда звали его сын Давидов, потому что мы видим, да, сын, то есть, подобный Давиду, но говоря о Боге этого мира, то, о чем мы недавно начали размышлять, Бог этого мира, он ослепил или ослепляет понимание неверующих людей, тех, кто не верит в Бога. Именно поэтому есть необходимость, чтобы человек поверил для того, чтобы... Он не продолжал быть слепым, потому что когда ты веришь в Бога по-настоящему, в живого Бога, не в Бога из металла и Бога, который, я могу сказать, каждый для себя изобретает о живой Бог, о настоящем Боге Слово, Бога Библии, Святого Писания, когда ты веришь в Него и погружаешь в Него свою жизнь. Ты всю силу свою в Его Слово ложишь. И после этого плоды ты, плоды этого выбора пожинаешь, но голос этого мира, он кричит, продолжает кричать. Естественно. Естественно, что тот, кто имеет внутри себя мудрость, разум, он этот голос отвергает, а кто не имеет, он хватается за голос этого мира и портит свою жизнь. Тогда мы показываем вам множество свидетельств, например, девушки, которая молодая, 18 лет, симпатичная, что она хотела? Деньги, понятно, и сколько людей, которые, я могу сказать, открыто делали завет с дьяволом, прямо там на кладбище с сатаной, заключали вот этот договор, чтобы получить деньги, много денег, деньги и деньги. Как будто деньги могли решить проблемы людей. Тогда люди как я могу вам сказать, являются, духовно говоря, настолько неразумными, потому что, думая, что, имея деньги, они получат власть, чтобы решить все свои проблемы. Бог этого мира, Он говорит так. И люди верят этому Богу, верят этому посланию, потому что они, могу сказать так, особенно сейчас, через эти социальные сети, когда люди смотрят такими огромными глазами на все с восхищением, смотрят на якобы успех, но они даже не понимают, что эти якобы успешные сегодня, завтра, они находятся у там помойных баков, потому что они меняют успех на вот этот завет с сатаной. И я не знаю, может быть, вы об этом никогда не слышали, но я могу открыто говорить. В Голливуде почти все артисты делают этот завет с дьяволом, чтобы быть успешными. Если ты не делаешь этого, если ты в Голливуде не делаешь завет с сатаной, у тебя нет успеха, и тебя просто выгоняют. И все. Но они забывают что дьявол не умирает. Дьявол не умирает, и души людей также не умирают. И однажды тот, кто служил дьяволу здесь, на земле, будет ему служить всю вечность, будет страдать с ним всю вечность, потому что дьявол страдает. Хорошо. Тогда Бог этого мира... Вы знаете, что Иисус... Когда был в пустыне искушаем, дьявол поднял его на высокую гору и сказал ему, «Посмотри, видишь, всю славу этого мира, все богатство этого мира, все мое, я дам тебе все, если ты мне поклонишься, прославишь меня». Только это он хотел. Не надо даже служить, не... только поклонись и признай меня, и все. Достаточно для меня. Потому что дьявол хотел сделать с Иисусом то же самое, что Он делал с Адамом и Евом. Если бы Иисус не был в Духе, если бы Он не был в посте, если бы Иисус не был в этом состоянии духовного бодрствования. Если бы он, даже являясь Божим Сыном, но не думал, тогда что произошло? Не знаю, но... Как он Господь Господствующих, живой Бог! И помимо всего прочего, Иисус имел это понимание, что... Это дух сатанинский. Это предложение, которое ему предложил дьявол. Все деньги. Это не стоило, потому что все равно это приносит только страдания вечные. Потому что дьявол он навечно в этом озере Огненном будет находиться. И никто и ничто не изменит. И какой смысл славу? всех небес, которому все принадлежит, и этот голос Отца, когда во время крещения в Иордане, в реке Иордан, Отец проговорил «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение», и излил на Него Духа Святого, этот голос слышал. И это должно произойти со всеми вами, мои дорогие друзья». «Вы, те, кто слушаете голос этого мира, вы, те, кто страдаете, мучаетесь, это из-за того, что слушаете, продолжаете слушать голос этого мира». Иисус сказал открыто, «Я свет этому миру, кто за Мною последует, не будет ходить во тьме» но будет иметь свет жизни вечной. Тогда подумайте об этом, мой дорогой друг. Вы, те, кто живете такой отвратительной жизнью, которая похожа на жизнь многих людей, которых мы вам показываем. У Бога нет удовольствий в смерти даже нечестивых, злых. Бог не рад этому. Тем более, Он не рад вашему мучению и страданию. Сам Бог мучается и страдает, глядя на нас. Но что Он может сделать? Вы скажете, а, ну, Бог может меня спасти от этой ситуации. Вы знаете, нет, нет. Но Он не может. Вашу собственную свободную волю выбора каким-то образом удалить вы как человек можете быть рабом страны но это ваша собственная воли, это власть которая внутри вас есть и если вы решите если вы скажете самому себе так всем и самому себе, не знаю, дьяволу, всем тем, кто слышит, Богу, всем тем ангелам, всему этому миру, вы скажете, «Я не принимаю больше эту ситуацию. Я не принимаю больше. Я хочу жить так, как Господь Иисус, Он говорит, и жить так, как Он гарантирует, иметь свет этого мира» и кто следует за мной, как Иисус сказал, будет иметь свет жизни, будет ходить в этом свете и не будет спотыкаться и падать, потому что он будет видеть каждый свой шаг. Тогда это в разуме происходит. Тогда вы это провозглашаете, и все. Во имя Иисуса Христа делайте это сейчас. Возможно, вы хотите даже покончить с собой, понимаете? Могу так открыто сказать вам, могу ли нет? Не будете обижаться? Ну, давайте я открыто буду говорить. Когда человек убивает сам себя, тогда он избавляется от того, что... Иисус ему предлагает от свободного выбора. Он отказывается от воли своей, от своего решения. И ему остается только одно – вечное страдание в аду. Нет там уже спасения. Все. Больше нет выбора. Человек отказался. Иуда, например, покончил с собой. Посмотрите, что с ним произошло. Тогда... Не делать глупости. Не делайте этого, потому что ты можешь тело свое убить. Это твоя воля. Но ты не можешь убить свою душу. Душа, которая страдает от депрессии, от бессонницы, от беспокойства, от ада, от всяких вот этих мучений. Это душа твоя, это невидимая личность, например, я говорю, да, мое тело через язык говорит, но это душа внутри меня, это разум внутри меня используют глаза, рот, чтобы с вами общаться, чтобы вы видели меня, уши мои, чтобы я слушал, нос мой, да, чтобы чувствовать запах. Вкус, дайте чувство, но эта душа внутри меня все это использует и или грустит, или радуется, или чувствует боль, или что-то другое чувствует, хорошее, эта душа чувствует. Вы думаете, что возможно убить эту личность, невидимую личность? Которая невидимо нельзя потрогать но она реально внутри вас существует и это личность это душа вы знаете без души ничего не работает тело без души оно просто кусок мяса и все душа которая в Библии всегда обозначается этим словом сердце понимаете. Она все это чувствует. Тогда давайте мы посмотрим на то, что сам Бог говорит о нашей душе, о нашем сердце. В книге пророка Еремии в 17 главе он говорит, «Лукаво сердце человеческое». То есть душа, сердце, оно лукаво. Это, это не пророк, это сам Бог заявляет. Лукаво, то есть обманчиво сердце человеческое более всего. То есть не просто, а более всего. Это самый большой враг человека. Потому что оно лживое. И помимо того, что оно лукаво, оно еще крайне испорчено. Крайне испорчено. Сердце человека, оно такое. Сердце человека такое. И вы должны понимать это. Лукавость сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Тогда нет ничего более обманчивого и испорченного. Понимаете? Бог вопрос задает. Кто? узнает его, кто узнает свое сердце. Мои друзья, чтобы мы могли в этом мире выжить, чтобы в этом мире мы могли выжить от веры в веру и преодолеть, выдержать и достичь в итоге нашего небесного дома, награды нашей, мы должны победить свое сердце, смотреть на него смотреть на наше сердце 24 часа, и все. Смотрите, друзья, Давид имел сердце, которое угождало Богу, но упал в итоге. Потому что Бог этого мира, он старается сердца удовлетворить, потому что дьявол предлагает... Всему, даже самому Иисусу предлагал весь мир, всю славу этого мира, только поклониться Ему, Он просил. Друзья, если вы страдаете, и вы знаете, во что я верю, может быть, вы такой религиозный человек, неважно, какая религия, но, вы знаете, сердце ваше всегда хочет обманут. Сердце ваше всегда, оно такое испорченное. И кто, кто узнает? Кто узнает, кроме Бога? Тогда, епископ, как мне решить проблему моего сердца? Если Бог этого мира, который дотрагивается до нашего сердца и вдохновляет сердце, Принимать такое неправильное решение, обманчивые лживые решения, как многие люди, которые слушают голос сатаны и делают с ним завет ради денег, ради того, чтобы получить богатство и служат потом десятки лет дьяволу. И жизнь, да, как я могу видеть, хотя они имеют деньги, но эти деньги ничего не решают. Эти деньги не дают людям ничего хорошего. Это как самоубийство. Люди делают, а ничего не меняется. Тогда представьте, если здесь мучение тем более вечности. И вы те, кто слушаете меня сейчас, и если ваше сердце оно ранено, оно болит оно наполнено какими-то эмоциями негативными, этой обидой, этими чувствами негативными. Вы знаете, прощайте. Когда вы прощаете людей, не рассчитывайте, что сердце поможет. Нет, голова тебе поможет. Разум твой. Молись за человека. Даже если твое сердце, оно говорит, нет, нет, я не хочу. неважно, что сердце кричит. Неважно, как оно пытается противостать желанию твоего разума, который противоречит Божьей воле. Нет, молись за человека и избавься от этой проклятой обиды, потому что она, эта обида, это как рак для души. И когда люди прощают, они делают хорошо самому себе, и не просто делают хорошо самому себе, но они, я могу сказать, благо для себя в первую очередь получают. Тогда, друзья, сердце, душа крайне испорчены, крайне испорчены, и лукавы более всего, кто узнает его. С другой стороны, дьявол, да, сердце внутри тебя, да, но внутри нас, душа наша внутри нас. Дьявол вокруг, рядом, пытается искусить твое сердце. Голосом своим говорит, а также у нас есть Божий голос, и то, что меня освобождает от дьявола, это голос Божий, Слово Божье, Дух. Божий, Его Слово. Тогда, если у нас есть душа, а с другой стороны нас, я могу сказать, Божий голос и голос сатаны лживый, который нам весь мир хочет предложить. Кто будет решать, кого мы слушаем? Кто будет выбирать, чей голос мы слушаем? Это ты сам. Используй мудрость и отвергая эту ситуацию, отвергает, говорит так, мой Бог, с тобой завет я заключил. Если твое слово есть истинно, тогда покажи мне сейчас. И дай мне вот эти силы противостоять голосу дьяволу и за твой голос хватиться. Следовать за твоим словом. И день за днем до вечного моего Спасение. Ты освободишься прямо сейчас. Тебе не нужно, чтобы кто-то даже на тебя возлагал руку, чтобы молиться. Нет. Тебе необходимо только твоя собственная вера и твое собственное вот это возмущение и воля твоя свободная, твоя воля, которая открыто может действовать. Когда люди заключают завет с дьяволом, дьявол принимает. У человека есть вот этот, могу сказать, выбор. Эта душа твоя, делай с ней что хочешь. Но какие последствия? Какие итоги? Вы знаете, слава Богу, что потом люди, они одумываются и слышают голос Божий, получают в итоге от него новый дух, новое сердце, потому что принимают это правильное решение. Слушать голос Божий. И сам Бог, Он все это прошлое твое отменяет. Этот завет с дьяволом, который человек совершал, меняет и очищает, и все. Тогда пусть и с вами это произойдет. Оставьте сейчас, в этот момент, этот дух, который мучает тебя, этот голос сатанинский, который тебя мучает, мучает твою жизнь, и схватись за Божие обетование. Скажи так, как Иисус Он обещал, «Придите ко мне» утруждающиеся обремененные. Я успокою вас. Это для любого человека, верующего, неверующего, мусульмане, католики, неважно, кем вы себя считаете. Любой человек, который принимает, он в Божьем завете и все. Тогда сегодня у нас служение, каждый вечер особое служение для тех людей, которые желают погрузиться в океан Духа Святого. Вы хотите? Сегодня мы вас приглашаем. Всегда церковь открыта, и мы ждем вас. И мы готовы служить, и делаем постоянно усилия, чтобы помогать людям тем, кто хочет верить, верить, и я благословляю вас, до завтра, друзья, всего доброго.